Друзья, это ресторан для Фейфика». Как видите, он полностью уже занят, все места уже заняты. Сегодня 25 декабря, естественно, праздничный день. И мы сейчас с вами зайдем, я вам покажу, как работает кухня этого знаменитого ресторана. Паэля уже готова. То есть ее делают заранее, и она стоит на такой вот плите, на специальной, и, я бы сказал, подогревается. Соответственно, выпаривается самое главное, это влага самого этого риса. Насколько это правильно, судить вам. Все суетятся, бегают. Нужно отметить, что кухня все-таки э, на самом деле чистая, то есть здесь никаких проблем с санитарей нет. И здесь видите, целый процесс. Каждый занимается своим делом. Мне любезно позволили снять видео, что не так часто встречается. Народ очень добродушный акценты и сами повара. Вот такие огромные сковороды. Паэли, собственно, они называются паэли. От них уже пошло название самого билда. Повар вот. берет нужного размера. На какое-то количество человек Я вижу это на 6 вот. И тем временем зал уже полностью Забит Столы если пустые видно То сюда придут просто люди Ко времени, к определенному И вот то, чем он так знаменит Этот ресторан То, что здесь ел сам Хименгуэй, Эрнест Хименгуэй, Не только ел, но, я думаю, и пил И много всяких других знаменитостей В том числе и Пиле, к примеру И король местной Испании И не только король На группу YouTube, к примеру Здесь вот тоже можно на всех колоннах Видеть фотографии Вот видите, там даже дальше все стены Увешен фотографиями, кто здесь тех знаменитостей, которые здесь были и ели и пили. Вот пиле, опять же. И барная стойки. купили. Ну а здесь находится главный центральный вход в этот ресторан.